Гелина Быкова, город Екатеринбург. У меня внучки три года. Весь э, ноябрь-декабрь мы болели, в детский сад не ходили практически, потому что кашель, кашель, кашель. Она перенесла острый э, бронхит. И после этого, как нас, нам давали э, антибиотики, у ней, во-первых, испортили этим микро, микрофлору кишечника. Во-вторых, значит, у ней заболело потом, ухо еще воспалилось, и они еще раз и антибиотики дали. И, в общем, все, что там можно было, они все испортили, девчонки. И мы уже не знали, как ее лечить. Вы знаете, мы стоим, вот настолько я была шокирована, я не знала уже, за что браться. Мы ей даем ингаляции делаем, там и с Лазалваном, и что только не делаем, никакого толка. Вроде там затих. Мы быстро в детский сад ее отправили, потому что неделя осталась до Нового года. Надо было хоть на праздник, чтобы ребенок попал. Попала она на праздник. Тут же после праздника она закашляла, и опять мы сели дома. 6 числа я выкупаю угу. продукцию, и мы начинаем ей давать. Я не ожидала, что до 11 числа мы сможем это все вылечить, и 11 числа она пошла в детский сад. Но еще подкашливала, Лена говорила. Вот вчера она приехала ко мне, говорит, мама, Катя не кашляет уже два дня. Вообще никаких признаков нету кашля. Она говорит, такая активная, бодрая я, говорит, ее уже давно такой не видела. А у маленькой, она же из детского сада приходит маленькую, заражает, той полтора года. А у той за три дня ни соплей, ни кашля не стало. В общем, я просто в восторге, потому mm -hmm. что уже не знала, что с, ним, с ней делать.